В попечительском совете Казанского университета состоялось открытие образовательного семинара для глав муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан. Участие принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, а также ректор Казанского университета Ильшат Гафуров. Первичные подготовки и государственных муниципальных служащих с 2010 года с момента передачи влона Федерального университета Академии муниципальной службы Центром ответственности за эту работу стала специально созданная структура университета под названием «Большая школа муниципальной сообществе», от которой мы сегодня и находимся. На встрече обсудили основы организации антитеррористической деятельности в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан. Терроризм и экстремизм, к сожалению, сегодня это самая большая угроза нашей страны для всего мира. И она является государственной политикой по обеспечению национальной безопасности, модернизации экономики, устойчивого социально-экономического развития. Анна Глазнова, Роман Самарин,